Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. Зановый, я. Мы, Серые Кролики. Ну, вот мы находимся на нашем участке. Как вы заметили, мы разобрали полностью здесь это сооружение, которое здесь оно было. Здесь был навес под дрова, то есть дроведник. На этом месте мы должны поставить Далее, Удали там сруб. Я сейчас нахожусь в отпуске. Уже, наверное, дней 7, плюс-минус. О, то как вы заметили в ягоды завтра заново в ягоды должен поехать так да, что завтра будет другой ролик а, сегодня этот <coughs> и делаем обзор для того чтобы сэкономить мы привезли себе вот такие вот столбы они 4-метровые как раз у нас сарай будет 4 на 4 ну там 410 на 4 О, здесь у нас получится навес навес шириной 3,60 до вот столба а за мной за спиной будет свинарник Потому что свинкам уже холодно на улице и их нужно ставить в помещение. Здесь мы оставим себе дорогу. Грядки частично уже, как вы заметили, убрали, склали. Тут уже Юлька освобождает, будем дальше убирать. Ну, то есть около сараев оставим дорогу подъездную для нашего сенарника, Чтобы во дворе не гадить, вся эта солома сена будет храниться уже здесь у нас. Как получится с навесом, не знаю, но сарай точно должен быть. Так, идем дальше. Ну это ж бла-бла-бла, это все фигня, да? Не, не в этом трудно было найти эти столбы. Трудно было, знаете о чем? Привести их с улицы прямо к себе во двор. Я пытался мотоблоком. Мотоблок цеплял спереди за вот такой столбик. Но, понимаете, не хватает у него мочи. Или у меня сил, не знаю. Подцепил и мотоблок сзади. Сзади. Начал рваться у меня прицеп. Видите, согнулась и лопнула сварка. Поясняю, дальше. Сегодня ездил на местное болото. рвали мох. Болото подъехало максимально близко, но ну, там мои родители уже рвали, там еще одно сельчане рвали, которые строят свои ну, деревянные сооружения. Поэтому болото нужно так метров 30 проходить. Я взял вил, и неудобно было короче, носить. Нужно брать ведра, точнее, коши и у кошах. Носить на мотоблок. Ну, съездил в разведку, это все ерунда. Моха наберем. Не хочу борового, там попадаются шишки, а тут не шишки, ничего. но ну, хорошо, болотности кто знает. Болот. Ну, вот так вот я придумал эту конструкцию. Ремлины, наверное, придумали. Ну, все дело того, что с помощью Юльки, которая вовремя меняет чурки, мы вот оттель вон туда катаем наше. Вот эту вот ливню. Вот так процессы происходят. Да, процесс вот. Очень, скажу, нелегкий. Ну, да. Катаешь, катаешь. Тяжеловато. Ну, если ничего другого нет, а что делать? Да, Надо же как-то придумать... не дочки, блин. Дочки, не да, нет, сына, да, нет. сына нет. Вот, вот приходится папе самому. И страдаем. Но... Процесс-то идет. С каждым метром мы все ближе к своей цели. Осталось чуть-чуть, он туда завалить Оттуда. Пойду помогать Друзья, то, что я планировал, на сегодня мы сделали Наша задача была с пункта в пункт Б перетащить вот эти вот столбы Замес ленточки, цель выполнена Завтра уже не получится. А послезавтра начнем равнять площадку под этими столбами, вымеряться, брать это, нитку, кидывать нитку. С задней стороны у меня будут вот такие два бетонные столбы лежать. С этой стороны будет на кирпиче Кирпич потом буду закидку делать. Ну вот такое помещение 4х4 получится для свинарника. Конечно, помещение не идеально, лучше бы 5 на 4. Ну, что-нибудь такое, потому что потому что плохо сделать внутри будет загоны. Ну, вот ладно, справимся. Наша задача сегодня еще подстелить свинкам ходить в крючатник. Пошли в крочатник друзья Ну вот, друзья, спустили мы с вышек такое сено Я надеюсь, вам камеры передают цвет этого Зеленого счастья кроликовода, да? Ну, кролиководу то еще проблем хватает От этого сена, но кроликам, я уверен, это особо. Тем более, в виде экономии немножко Потому что... <кх> потому что... Потому что, Потому что, да. <кх> потому что. у их разгрузочная недели из рядов кроликоматок наших одна еще только еще не родила одна все остальные с крольчатами жизнь радуется все довольны баловать хоть и так не рекомендуется но мы по чуть-чуть немножко их все-таки уже достают кроличихи не кричи и вот, кроличаток казалось бы маленький кроличонок а все равно в кормушку достает работать можно так, что по данному помещению? Кролики работают. Мясо наше растет. Тоже растет. Серебро из четырех пока озабрали а только одного. Получается, порода вам такая неинтересна, друзья. Ну, неинтересно, только ставим мы себе. Мы довольны. Мы наконец-то стали настоящими серыми кроликами. А у меня оказалось две девочки и один мальчик здесь. Девочка самая большая, самая огромная, можно сказать. Ну вот. Как только вес будет где-то 3 800 по 4 килограмма, мы их случим. И это будет, друзья, знаете во сколько дней? Примерно в 120 дней, я уверен, что даже может и раньше были. Два кролика, кролика, такой кролик. Уже линька практически прошла, осталось немножко-немножко. Угу. Ну а здесь хулиганы, которые, которые частично, если вы вот видите, два осталось, соответственно, остальных продали. Здесь один остался, одна девочка. Думал себе ставить, не да думал, ай, не буду, не их, -то. Здесь тоже, а, здесь мальчик один остался сегодня, остальное забрали. Опа. Так, здесь у нас еще сидят. О, собака, все. Я может опять... Обетры... Побежал. Ну что? Куда ты побежал? О, вот К серебру пошел. вот значит сидят на сетке, видишь, друзья? Чистенькая Чистенькая лапка. Лапки. Сам чистенький. Да, сам чистенький. Красота, лепота. Да? Так, здесь у нас сколько, три осталось, а здесь один. Здесь вот тоже серебряхи. Пошли уже серебряхи. Вот ну и что ты делаешь? Убегает. Побег шелка. Побегает, побегает. Вот это вот Это от другой мамы и от другого папы. Ну, серебро. Здесь тоже две мамки. Просил меня человек выбрать ну, поместную крольчиху для случки. И кроля. Вот у меня три штучки, сейчас сидят они для того, человечек должен приехать забрать. По поводу крыльчат. Здесь от серебра, видите, какие они? Черненькие, маленькие, красивые. Здесь от серебры, от серебра. Вот, посмотри, внизу. Вон сидят, карапозы. Здесь осталось только два. Два, два, два, угу. остальных забрали. Ну, здесь мелочь пузатая, здесь уже будем отсаживать, э -э мамка случайно повторно. Здесь тоже уже, видите, хрумкует, <coughs> здесь мелочь пузатая. Здесь вот только нету акрола, но мы ждем вот-вот, э Должен быть. Лазик, -то только у нас. Здесь у нас крольчата, это э -э минская крольчиха серебро, угу. покажи гнездо. Вон там сидят такие карапузики. Здрасте. Да. Ну и здесь, и здесь. Как заметили, сеновые. Они хромкают очень-очень хорошо. Ну такого балуюсь. Жалко, кроликов, жалко. Кто бы что ни говорил, мы все равно. И чтобы я не говорил, там, там надо кормить комбикормом, все там, да, да, да. Я все это понимаю, но ну, сено, ну дешевый корм. Только свои руки и солнце, да. Поэтому. Поэтому так, мяско есть, кроликоматки есть, поколение новое есть. Идем дальше, все, закрываемся. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Ну, все равно хочет уезжать. Ну, у соседов все равно вкуснее, чем у Поэтому они тоже желают. Вот уже зайцы эти. Дети, дети они в Африке. Дети. Так, нужно идти кормить свинок, потому что уже... Очень плачут на улице. Ой, свинки, поверьте, тоже. То еще емало. Два чугуна 20-литровых утром. Два чего на 20-литровых вечера. Печка, эта буржуйка уже скоро прогорит, потому что целый день она коптит. Надо какая-то емкость, литров на 60. И в дождь, и тоже, и в жару. Хватит, и тоже не хватит. Варит. Да, и еще плюс, минус то, что э, неважно какая погода, все нужно варить. Это второе, третье. Сбыт сала очень слабо на деревне. Перекупы закрылись практически, их практически нету. И вот я знаю людей, у которых есть свиньи, а продать-то некому. У населения сейчас плоховато с деньгами, потому что детей отправили в школу учиться. Денежки ну, подсосало крошки и себе много не возьмут. А перекупов практически нет. Если есть, то он не за 3-9 километров и цена копеечная. Поэтому по поводу синоводства, хорошо, что взял все-таки свиноматок будущих. Может, по поросятам что-то и получится. Но однозначно разбогатеть деревни я не знаю как. Честно, друзья. Опа, собака. Ах ты, я же не могла словить а? Собака а, Однозначно разболочить как-то в деревне Я не знаю, очень-очень хорошо -очень Просто работаешь Из-за того, что, наверное, привык Все, уходим, кормим и все остальное Вчера привез органических удобрений под э, деревья да? Везде это растелил. Вот даже еще что-то у нас цветет Корей выпустили сегодня, блин Все разровняли Все просто, все разровняли Ой, господи, наели порядки. Так красиво все кучка была. Да. Да. Было. Ну вот такая наша сельская жизнь простая. Там надо строить, там надо убирать. Там надо кормить. Да, кормить. А на, малинку, на малинку привез пол мотоблока тоже органики. Ну они сказали, а у вас тут как-то не очень. Давайте мы турожки это. А еще и малинку, видишь, он поглядывает. Видишь, выбирает еще, где красная. Засранка, валить сюда. Ничего, детки тоже поели. Ну да. Здесь грозновато. Ничего, Здесь тоже грозновато. Ну, как урыл он Флак, ну, ну да. Жирать уже не хочет, понимаешь? Зерно валяется, она жрать не хочет. Так что с свободу выпустили, Там кравка камушки. Свобода. Ну, это зерно это. ну, вот такая она. Свинтуса мы сейчас уже постелили Красота. Ну как красота. Ты было хорошо это. Они вон это. Жизнь радуется. О, все, идут зомби, блин. Здравствуйте. Зомби. Зомби атакуют. Все, идите. Увидели хозяина, Но. идут бегом. Так, птичий двор. Все бегают, прыгают. Мотоблок уже стоит. Сейчас ходим сюда. Так, рыжик. Немножко почистить и побелили, ну немножко. Свинтус, девочка, девочка, девочка, моя девочка, длиннющая щука, а это мальчик, да мальчик, а, ага, припекло, припекло, ну немножко побелили, это без света, сейчас я свет не включал, только через одну дверь. На пол, полы из досок сороковка, даже можно 50 сказать. Ну, больше года прошло, слава богу. Слава богу. Ну, они еще не кормлены вот и орут как дурни. Так, пчелок мы своих уже закормили. Два ули бесплатно, да, бесплатно, друзья, бесплатно. Ну, без пчел, правда. Ну, все равно жули надо. Бесплатно отдают один двадцати четырех рамоченник, второй двенадцати рамочник или шестнадцати. Ну, что-то такое, друзья. Пчелки работают, воровки атакуют. Ну, воровки это эти осы. Посмотрите, сколько их тут. Специально лотки уменьшил, маленькие отверстия по делу. Тут, если что, вот он лежит. Поделал, чтобы они могли защищать свой дом. Ну, видите, залазится. Сейчас тренды получше там, блин, и все. Здесь вот ос. Если бы друзья, о, посмотрите, сколько уже валяется побитых. Ага. Ой, ой. Так что вам трундалось. Ну а так домик обыкновенный. С этой стороны мы поставим еще так, как здесь поле. Видите? Здесь, как это говорят, север. И с этой мы стороны поставим лист шифер. Так-то он утепленный. Двойные стеночки, поэтому больше утепления никакого не надо сюда Ну, лишь бы не дуло. Как мне один человек говорил, пчелы боятся не голода, ой, не холода, а голода. Грибов у нас в этом году нет, в том году у нас были здесь маслята, в этом году, к сожалению, маслят нет. Да, вообще ничего нет, потому что засуха была, и дождик у нас маленький-маленький прошелся, больше ничего не было. Так что, друзья, на этой позитивной ноте вам всем пока, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Всем пока, друзья.